Блин, она мне так глубоко эту палку засунула. Пожалуйста, не глубоко, хорошо, хорошо, я сделала по-своему. Сейчас приедет папа, чувак, ну что, я с папой не могу увидеться, наслежу тебя по Bluetooth по wi fi Привет. Что еще надо, правильно? <смех> Короче, у нас здесь сначала всех собрали и быстренько документы всех проверили. Нас особо проверять нечего, потому что ты еще раз проверяли. Мы сюда не попались, если у нас не было все в порядке этих QR-кодов и прочей-прочей ерунды. Ребята, супер, все очень быстро, просто на высшем уровне. Там проверили документы. Да, не, не, не, надо. Надо. не, не надо. Маним поменять, если хотите, вообще все быстро. Вот красавцы, а. Знаете, народу не так много, они все окна открыли, всех пограничников задействовали, чтобы все-все-все проверяли, работали. То есть они просто без дела сидят, фактически. А людей, людей ну, людей не хватает, людей нет столько много. Круто, да? Молодцы. Другие бы взяли, двоих поставили и очередь скопили, как он ну, в, в а, Украине был. Да везде, где угодно. И в Америке такая же самая ерунда. Короче, ребят, взяли тест сразу. Вот мой водитель уже ждет. И мы поехали в отель. Сказали, в течение 6 часов придет результат. <с civilians> <по, св Şey Satus> Просто, ребят, смотрите, какую систему они изобрели для того, чтобы в такое время пускать... Пускать... Блин, она мне так глубоко эту палку засунула, пожалуйста, не глубоко, хорошо, хорошо, сделала по-своему Вот сюда, до сюда ее допихала, вот до сюда где-то какую систему они изобрели, чтобы в это время пускать туристов, хоть каких-то туристов Просто какие-то поставили автомобили, там вот так и только руки у них торчат, стекло стоит И только руки торчат, она берет тест, взяла тест Но правда, хорошо, что не в отеле, быстрее результат пройдет Сказали, 6 часов какой-то QR-код дали, его надо будет сканировать и проверять, может быть, побыстрее. Как только тест приходит, я уже могу выходить за отель. Но, в принципе, сейчас уже позднее ночное время. Не позднее, конечно. Телефон сел, часы сели. Где-то часов, наверное, 6 вечера, 7 вечера. Ну вот темно уже, поэтому особо идти некуда. Ладно, что делать? О, все, поедем. Е! Yeah. Ребята, ну что, я наконец-то добрался, я в трансфере своем опять поспал, что я все время сплю, не знаю. Наверное, здоровее, потому что то насморк, то еще, что, в общем, мне дали вот такой вот отель. Все четко встретили, показали, как нужно проверять свой QR, QR вот, этот, вот этот тест по QR-коду. В общем, сейчас приедет папа, я ему позвонил, он приедет в мой отель. Он здесь рядом в отеле, а завтра мы едем уже, уже в другой дом вам все покажем. В общем, это моя комнатка. Что тут у меня с душем? Даже душ имеется. О, как классно. То есть все удобства, все удобства. Шикарно. Бегу скорее в душ и, и встречаться с папой. Ребята, Доброе утро. А, ну что, вчера уже поздно ночью приехал папа, мы с ним увиделись, он приехал на машине В общем, арендовал машину на это время, пока я буду здесь, будем с ним путешествовать Сегодня пойдем заселяться в большой дом Чуть-чуть вам давайте расскажу и выйду Выйду и расскажу, расскажу и выйду В принципе, вам эта информация, ну так просто к сведению, не факт, что она вам потребуется И потом будет <coughs> нужна в то время, когда вы соберете Таиланд Но вот на сегодня такие требования Я сдал тест, как вы помните, в аэропорту И меня отправили в мой отель, в -плюс, он называется конкретно Ша -плюс, это такая программа по которой я должен этот один одни сутки эти пробыть в отеле. Кстати, не обязательно должен там пробыть, я должен там пробыть до того времени, когда мне дадут, дадут результаты теста. Результаты теста загружаются специально, не буду сильно кричать, может кто-то спит, специальную программу, а, в приложение, которая тебя отслеживает. она отслеживает тебя по Bluetooth и по Wi-Fi, и по когеолокации. По Bluetooth, я так понимаю, она отслеживает тебя находящиеся рядом с людьми, Потому что если человек с кем-то находишься рядом, у него есть большой риск заражения, то он, видимо, пропищит или просто подаст сигнал в правительство, а там все это дело отметится. Пока я так думаю, они сами до конца не очень понимают, как это все работает. Но сейчас я с хорошей новостью, ребят. Я проснулся, я всю ночь проверял это приложение. У меня был медиум риск, то есть я медиум зараженный, короче. А сейчас у меня very low, зеленый цвет зеленого цвета ячейка, вот в приложении, видите, я ее обновляю, обновляю, обновляю, very low risk, и у папы такой же, и у всех местных жителей такой же должен быть, если нет, то тебя отправят куда-нибудь там на лечение. И теперь я могу вот полноценно за границу отеля свой выходить, потому что я вчера этого делать не мог, и папа, по идее, сюда приезжать не мог. Я просто собственно, сказал, чувак, ну что, я с папой не могу увидеть, папа приехал вечерочком. Такие дела, так что я папе сейчас написал, пап сейчас за мной заезжает, я с этого отеля выезжаю, у меня был оплачен всего лишь на один день. И все, и погнали скорее путешествовать. Блин, как я рад, наконец-то, ребята, я все, я могу путешествовать, я могу ехать. Здесь, да, море не так уж и близко. Но на машине близко до того места, где я буду жить С папой а будем мы жить прямо вот там на берегу Ну, сейчас, собственно, все вам покажем Заселение как раз, наверное, ну, я не знаю, часа через 4 Сейчас поедем пока позавтракаем куда-то В общем, папе написал, жду его, когда он прилетит вот такой обычный отель, я просто выбрал самый-самый простой И в этом районе, где я буду в последующем жить а папа, по-моему, за 9 минут вчера доехал до сюда из своего отеля А он заселился тоже в другом отеле, потому что он на Пхукете постоянно не живет Он живет в Бангкоке, по-моему И позавчера, ну или там два дня назад тоже сюда прилетел Для того, чтобы вот со мной провести это время этот отпуск Класс! Мы заселились В общем, съездили с папой с утра позавтракали а сейчас заселились в такую квартирку То, что я арендовал на Airbnb ну, уже, в принципе, давно. Вот такая имеется комнатка, там гардероб свой. Приветик, столетик, Приветик. Вот, вот, смотрите. Вот это вот ванна. Вот это вот еще одна комната. Выход в туалет. Опс. Вот это вот шкафчик. Ну, собственно, все, сам видите и выход. Пойдемте там лучше выход покажу. Ну, Wi-Fi, естественно, есть. Вот такой комплимент они дали. Да, это дракон, да, называется, сказал? Да, это дракон, это енот, а это <смех> банан. Здесь все, все не так, короче, как, как везде называется. Все фрукты по-другому. Дракон какой-то енот и дикобраз. И вот такой вид есть прекрасный. Свой басик. О, смотрите, какой кайф. А? Сейчас пойдем все это дело изучать. Вот там есть парковочка, мы там машину припарковали. И вот есть бассейн, куда мы сегодня обязательно сходим, наверное. Не знаю, вода здесь просто чрезмерная какая-то, теплая, что в том отеле, что здесь. В общем, вот эту штуку порезали. Сейчас попробуем. Че и прям так есть, да, как апельсин? Да, да. Ммм, нормально. Нормальная тема. Сладкая. Это кактус. Бывает двух видов, красный и белый. Ага. И что, какой вкуснее? По мне так красный вкуснее. Но он чуть по Попробуем еще красный попозже. Драконий, драконий фруктом переводится на русский язык. Нормальная штука. Папаю что надо будет попробовать. Это мне подписчики сегодня пишут в инсе. Женя, обязательно поешь папаю. Ну блин, ну конечно поешь. Еще раз сказал, позавтракай бы. Поешь папаю. Конечно поем. Все поем, ребят. Знаете как что? Не объяснить мягкое. Консистенция мягкая, как будто бы папая. А вкус? Если папайю не ели, как я, то не знаю, как объяснить. Как будто бы... Как арбуз, короче. Да, как арбуз. Но только плотнее. Короче, вышли по нашему району погулять. Немножечко искупались в бассейне с вами. И вот вышли сейчас просто погулять у себя по району. Хай-хай. Надо выучить, как хай будет по местному. Все такие приветливые, все ручками машут. Нас мужик один взял, через дорогу перевел. Он думал, мы к нему в кафе. Через дорогу даже перевел. Вот смотрите, здесь кафешка есть рыбная. Туда дальше пирс, а там вроде бы купальная зона. Сейчас пойдем исследовать. Опять рыбные ресторанчики. Опять рыбные. Массаж, пожалуйста, всякий бот-сервис есть, на лодочке можно слетать куда-нибудь. Цены вообще нормальные, дешевые. Мы сегодня позавтракали на... На сколько? На 400, да, мы позавтракали? А, 200 местных, 400 рублей где-то, наверное, так. Ребят, смотрите, какие интересные здесь тележки бывают. На мотоцикл приделали самодельную тележку всякой системой, видимо, торможение стабилизации. Это что такое? Шинмонтажка, походу. Вот опять тоже. Раз и все. Короче, ребят, зашли симку купить. Вот, смотрите, стоимость. Сумка. Ага. Thank you, thank you, thank you. Good, good. Good price. Все, идем дальше. Все, ребят, теперь я с симкой. В общем, поняли, да? Я взял средний вариант за 300 плюс симка, 350 бат. Это где-то 700 рублей, ну, 10 долларов на целый месяц у меня есть вообще высокоскоростной, безлимитный интернет. Дешевле, чем в Доминикане или дешевле где-нибудь там, чем в Украине, там, ну, где угодно, даже, наверное, чем в России. Короче, шли-шли на какой-то рынок, пришли. Просто продают морепродукты. С ценами, ребят, сложно здесь, потому что здесь надо спрашивать, они просто так не пишут. А если спрашивать, то это где-то на полчаса примерно времени. Ну, так, в принципе, все веселые вроде. Счастливые. А, вон 550 написано за... Что это? За голубые. За голубых 550. 250 за черепах. Такие странные они какие-то. Вон просто ракушки продают. Надо им насобирать, собирать, принести. Это, в общем, рынок. Типа рынок. Район это Равай называется, я вспомнил. Равай. Тейфут травай видите? Рынок, равайский рынок. В общем, сейчас мы прогуляемся, а потом, можно на обратном пути зайдем, что-нибудь перекусим. Потом, может, уже на машине куда-нибудь съездим. Вот уставший водитель спит. Водитель спит, он устал. Мы его будить не станем. Все, пускай водила спит. Он всю ночь добывал рыбу. Ой, -мо, Обвал произошел. Вот такие у них судна. Посудина. Движки вообще от газона косилок, от чего-то там вообще непонятного. От мопеда кто-то поставил. Так и работают, ребята. Так и работают. Походу, ребят, популярный рынок, потому что прям народ нормально здесь так ходит Иногда и русские попадаются, что-то закупаются ну, в общем, такая же система, как и во многих других местах, как, например, в Турции Купил, перенес через дорогу, дал, и они тебе приготовили А можно у них уже их купить? Ну, я так понимаю, будет дороже В общем, мы зашли, есть ничего не хотим, с утра поели нормально Сейчас по помороженое взяли, сейчас папе тоже мороженое принесут, будем есть Банана, у меня банана, вот Такая красота. Я везде со своей колонкой хожу, чтобы музыку я заказывал, а не кто-то за меня. Ребята, встретился с подписчиком Решат. Привет, Решат. Откуда привет. ты, из какого города? Изначально? Я из города Янавула, Картастан. Представляете, где бы нам не встретиться? И как давно глядишь ролики? Ролики я начал смотреть, что лет где 5 назад, наверное, когда да. твои самые первые ролики начали сходить. Я вот именно твоими роликами замотивировался. Заресурсировался, и как бы создал свою картинку. Реальность. в прошлом я работал тоже факты на севере, на краю на севере, на пути. И вот, как бы, постепенно-постепенно ресурсировать с этими роликами, с этими Тем, что человек может создавать свою какую-то реальность в как -то переехал со временем. Переехал, живешь в Таиланде, теперь с семьей. Правильно? Да, с семьей. Как, бы... как, как детей, раз. Я... Ребята, вот всем тем, кто сейчас думает, какая же безнаделка, я работаю на севере. Ты же так и работал. Целый месяц без семьи, черт знает куда уезжал человек. Дома не бывал и ночами и днями работал. И казалось бы, ну что, что, как, как можно изменить свою жизнь? Ты работаешь, приезжаешь домой, все деньги, которые ты заработал, ты тратишь. В этот месяц еще и следующий, потому что у тебя выходной. И выхода нет никакого, безнадега, только, только так такая осталось. Нет, взял, принял свою жизнь, захотел, изменил. Так что, ребята, все те, кто сейчас мучается и думает, что выхода нет, есть выход, 100% есть, Да, всегда, всегда есть выход, всегда надо пробовать, всегда надо как бы, мотивировать себя, ресурсировать себя, заставлять себя что-то поменять в этой жизни. Если есть что то такое, что вам не нравится, меняйте, все в ваших руках, да. все зависит от вас. Да. То -то, и, не и надо жаловаться, не надо да, да, да, обижаться да. на кого-то, на внешних людей, да. строить свой, свой мир, свою реальность. Конечно, да. конечно. И вот теперь ты в Таиланде, мы да. живем, кстати, неподалеку, да. рядом друг да. с другом, пришли, сегодня Решат позна... по... пригласил нас на ужин, пойдемте познакомимся, пообщаемся, вот вас с папой пришли, а, пообщались, познакомились, завтра снова встретимся, послезавтра снова, каждый день будем встречаться, а, по как пока я здесь, а потом, хоть, может, и в Майами увидимся, правильно? Что нет Че нет. -то? Короче, ребят, едем в район Потонга. опа, какой здесь знак, слон может ходить, надо осторожно, если что, целиться между ног проезжать, чтобы... Копыта не врезаться. В общем, встретились с подписчиком классный парень. Пообщались будем дружить. Теперь завтра снова увидимся. Он человек семейный, поэтому поехал домой к семье. А мы поехали покататься немножечко, съездить в вот этот центральный район, который тусовочный. Самый. Не знаю, посмотрим, как он сейчас вообще поживает. Потому что все, естественно, замирало. Жизнь вся замирала. А сейчас заиграла новыми красками после того, как все это дело открылось. Много мотоциклистов, машин наверное меньше, да, чем мотоциклов, естественно, потому что здесь их физически припарковать-то нет для автомобилей. Все в мотоциклах. И мальчики, и девочки, и бабушки все все на мотоциклах обязательно, обязательно. Но мы на тачке, мы по старинке решили с кондиционером. Правда кондиционер тоже выключили. Лучше свежим воздухом подышать, тем более вечером. Хотя я вам скажу, вечером не так вот не так-то и прохладно, на самом деле жарко, жарче даже, чем сейчас в Майами, вот как летом в Майами здесь, по всей видимости, круглый год очень влажно, но, в принципе, приятный климат вот, пожалуйста, елочка новогоднее настроение прямо чувствуется в общем, мы приехали на место назначения. парковку не так было легко найти очень много автомобилей, мотоциклистов все приехали кайфовать это Бангаларо, да, называется? вроде да сейчас я гляну, мы сейчас к ней подойдем да, мы сейчас к ней подойдем и направо пойдет баглород. Вот. Я в интернете смотрел, что там вроде вся движуха. Погода четкая, народ на самом деле что-то не так много. Но там много разных кафешка. Мы ехали, видели. В принципе, народ сидит, тусует. Представляете, даже кушать здесь не хочется. С утра позавтракал и, до, и вот сейчас до вечера. Вечером сейчас я Том Ямчик съел. Все, опять. Опять теперь до завтра. То есть вообще экономия, экономия. Жить можно в палатке. Есть можно. Что, растет под ногами? Нормально? Экономно. Приезжаем все в Таиланд Вроде как в масках надо на улице Но что-то какая-то ерунда, не очень хочется Маски на улице Поэтому будем без масок, пока не скажут Ребят, вот где все Патонг Бич Вот здесь они тусуют И ковид тоже здесь, смотрите Его тоже сюда пригласили А, вот маску, да Температуру меряют, маску Все, как положено Надеваешь, а потом снимаешь. Все, проверили. Идем дальше. Кушаем, сидим. Это, оказывается, заправочная станция. Видите? Маленькие бутылочка у него. Чик-чик-чик заливает. 40 бат одна бутылка. Маленькая. Все. Моп закрыл. Поехал дальше, ходили-погуляли по тусовочную улицу, немножко вышли в стороне, вот пляж, просто зашли куда-то перекусить, и все. Ребята, вот такое прекрасное утро, время в 7 утра еще нет, проснулся сегодня пораньше, пока никак не могу еще восстановить свой сон, ночью просыпаюсь частенько, но может быть оно и к лучшему, смотрите какая красота. Короче, ребята, вот такой вот фрукт еще вчера купили. Я не знаю, что это, вот я его сейчас порезал, пока папа спит. Папа знает обычно, как их кушать, я не знаю, я порезал его. Вот здесь есть такая мякоть внутри белая. Я думал, что ее надо выкидывать, а вот эту есть. Иначе вот эту есть, а это просто отвратительная штука. Оказалось, что надо мякоть есть, и мякоть довольно вкусная. Так то вот она выковыривается, двумя руками просто одной тяжело и кушается. Нормально, здесь можно. Такой еще какой-то, как будто картошку какую-то маленькую дали. Сейчас попробуем ее порезать. Еще никому не известно, что там внутри. Ой, что-то оно вообще не режется. Ага, пошло дело. Тоже какая-то оболочка. Как будто желе какое-то, смотрите. Представляете, вот это вот все же растет. А, это реально желе. А вокруг желе, точнее орешек внутри, видите? А вокруг вот такое вот желе. Ой, блин, фу, какой неприятный, а ешь. Интересно, может, желе тоже попробую? Давайте попробуем. М -м -м. Кстати, сладенько желе. Может, и желе надо есть, а не надо есть. Классно? М -м -м. Супер, ребят, вот эта тема. Что бы мог подумать? Чё, ребят, доброе утро, мы выезжаем, в общем, на пляж. На на ближайший пляж съездим, потом, может, на Потомка еще сгоняем. Но на говорят, он хороший пляж там очень большой, очень много людей в общем, классно вот такая, кстати, тачка, я вам хотел показать вот тачка, Hyundai или что это такое, а, Toyota Toyota, а, неизвестно какая модель, какая-то местная ну, типа, у них они такие, очень популярные они в аренду сдают видите, такая, Ярус. а, это Ярис. Yaris, Yaris. И сколько стоит? 20 тысяч, да? 20 тысяч бат, ребят 20 тысяч бат в месяц а? 1000 в, в день бат на рубли Видите, сколько это. Что, погнали? Ну, это вроде как дешево. Хотя ковидные времена, когда ковид был, там вообще по тысяче. По 10 тысяч бат было в месяц, да? 10 тысяч было, да? А -а -а. Вот, сейчас сейчас уже 20. Но 20 это тоже дешево, вроде как. А, смотрите, какая это вообще... Избушка просто, это написано, что здесь можно поесть, покушать, отдохнуть, и фри вай-фай главное есть. вай вроде как с файом проблем вообще нет, и интернет, кстати, скорость неплохая довольно у меня. Вот сейчас в телефоне, вчера я купил нормальную скорость. Приехали на пляж, называется Найхарн. 5 минут от дома, прям буквально в общем идем сейчас, Вот кафешки разные где-то сейчас мы позавтракаем обязательно good morning, good morning приветик, приветик пистолетик да а, да, чуть попозже будем пока на джуз, фотокамеру, видите, они охотно, видите, говорят приветик пистолетик сейчас я их тут научу, как правильно здороваться пока не знаю, что такое пистолетик ну ничего, я узнаю Приветик, пистолетик. Главное, охотно, они учатся, ребят, стараются. Понимаете? Тогда все будет получаться. Так, здесь какие-то черкезон приехал, сюда похоже. Какие-то палатки, неполадки. что это еще не открылось. По вот, спортивке можно, видите. Сейчас штаны куплю себе здесь. В Америку увезу. О, пожалуйста, Лувитон, Гуччи. Какой кайф. Ну что, по-моему, нормально. Народу что-то как-то вообще мало. Я вот вспоминаю, например, сколько было в. На Кипре, сколько было. В Айанапе. Потому вообще не протолкнуться с утра. Тоже с обеда вообще. Вон, сплавать здесь. Все. Вообще четко. Четко. Ребят, супер, просто супер. Смотрите, со всех сторон джунгли. Тут джунгли, тут джунгли, джунгли. Там тоже какой-то остров, и там тоже закрыто. Ветра никакого нет, вода теплющая. Здесь так довольно мелко, туда дальше уже начинается глубина. Вообще кайф. Сейчас немножко пройдусь, прогуляюсь сюда и пойдем пойдем на завтрак. Завтракать пойдем. Какая красота. Вот заказали суп, братишка, Russian, Рашен, мой friend, Russian там, привет, привет, едим, кушаем, что еще надо, правильно, правильно, он согласен, короче взяли супец, взяли здесь кокосик, сейчас еще там еда принесет, принесет еще еду, очень четко, все, братишка принес, все. Народу нет, поэтому он очень весело нас видеть. Уговаривали долго зайти, решили э судьбу не испытывать, дальше не идти. Вот, первые с моря зашли, сейчас поедим.